Если вы хотите жить разумно, вы должны быть в контакте с Землей, на которой живете. Контакт с Землей может быть полноценным процессом оздоровления. Есть ли какой-то способ сделать это? Да, есть конкретные методы, с помощью которых мы можем этого добиться. Мы предоставим вам это средство. С точки зрения здоровья и благополучия, это принесет огромную пользу, которую можно будет отчетливо увидеть. Если говорить о физическом, самое сокровенное во всем мироздании — это ваше тело. Это тело — всего лишь кусочек Земли. Вы лишь маленькая частичка планеты Земля. Сейчас вы — маленькая частичка, разгуливающая повсюду, но спустя какое-то время вы станете небольшим холмиком. Вы можете верить во многие причудливые вещи о себе, но они не являются реальностью. Каким-то образом, эта фундаментальная вещь, что мы всего лишь маленькая частичка почвы, на которой вы сейчас сидите, забывается, как правило, до тех пор, пока вас не похоронят. Если вы хотите жить с восприимчивостью,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 Мы предоставим вам это средство. Оно называется тайманну, что означает мать-земля. Это смесь из пяти различных компонентов. Почти 50% составляет почва. Также немного муки из Маши и то, что называется органической камфорой. Немного порошка мыльного ореха и еще одна трава. Это средство можно наносить на тело. Если у вас есть время, лучше всего нанести его на все тело, сделать практику, а затем принять душ, без мыла. Эта субстанция будет служить мылом, так как в ней есть порошок мыльного ореха и другие компоненты. Оно оставляет на теле легкое ощущение камфоры. Это средство очень целебно во многих отношениях. Оно открывает поры кожи. После использования этого средства, хотя бы в течение двух-трех часов, хотя бы в течение двух-трех часов, не наносите на тело никакого крема, масла или еще чего-нибудь. Тело должно дышать. Дыхание осуществляется не только через ноздри. Каждая пора кожи должна дышать. Чем больше тело дышит, тем больше оно связано со всем, что вас окружает. И ваше энергетическое тело будет заметно расширяться, если вы позволите телу дышать. Вы должны понимать, что если вы нанесете на тело какое-либо агрессивное химическое вещество, то в силу естественного сопротивления поры закроются. Именно это и происходит, когда вы наносите мыло. Если есть необходимость, если ваше тело находится в определенном состоянии, и вы используете мыло, ничего, не обязательно быть настолько строгими. Но следует помнить, что нанесение чего-либо липкого или жирного также блокирует поры. При применении любого вида химического вещества тело естественным образом сжимается и закрывается. Через некоторое время оно откроется, но в этот момент оно обязательно закроется. Особенно если вы принимаете холодный душ, тело должно раскрыться, оно должно принять воду. Если вы используете это средство вместо мыла, вы можете наносить его столько, сколько хотите, а потом смыть водой. Вы заметите разницу в том, как себя чувствует тело, потому что оно будет не само по себе. Вы будете открыты для восприятия элементов. Но если это невозможно и для садхана у вас есть только определенное время, тогда средство очень важно нанести на ступни ног, на ладони, зону вокруг пупка, анахату, место соединений ребер, ямку на горле или все горло, и лоб. Вы можете нанести только здесь или на весь лоб, или на все лицо, если захотите. Но это все вопрос удобства. Вы можете работать и встречаться с людьми. Если ваше лицо будет покрыто землей, это может быть непрактично. Вы можете хранить и наносить его так же, как и в пути. Делайте это как вам удобно, но нет никакого вреда в том, чтобы применять его регулярно хотя бы раз в месяц или раз в неделю, или, когда удобно, на все тело. Если вы будете делать это хотя бы один день в лунном цикле, то есть один день в течение периода от амавасьи до порнами, или один день в период от порнами до амавасьи, Каждые 14-15 дней, если вы выделите один день на то, чтобы нанести средства с ног до головы на 2-3 часа, то вы заметите огромную пользу в плане своего здоровья и благополучия.